В наших очках тебя не узнать. Команда КВМ «Стереодинамики». Добрый вечер. На сцене команда КВМ «Стереодинамики». И мы сегодня готовы... Я не понял, Влад, что происходит? Я девушку в зал бесплатно провел. Э, это моя девушка? Спасибо, брат. Обещал же. <плес> Стереодинамики — это команда с самой лучшей актерской игрой. Рафаэль, докажи. Синиатура. Первый татарский инопланетянин. А, веселый парниша, а? Влад, а Влад, кстати, запиши, ты на Курбан-Баян работаешь ведущим. Ага, чтоб не забыть, поставлю крестик. Ну что ж, команда КВН «Стереодинамики» пошумим в стерео, поехали! Всем привет! Всем привет! Каждый мог стать свидетелем такого случая. Представьте, 12 часов ночи. Парковка, абсолютно пустая парковка перед гипермаркетом Эссен. И только один автомобиль. Одейте, пожалуйста. Оденьте, пожалуйста. Это что, больной, что ли? Пустая парковка, а? куда хочешь вставать? Ну, отверьте, пожалуйста. Мы ну, не надо бы наехали. Извините, пожалуйста. А, друзья, следующий случай произошел в деревне, в которой никогда не было музыки. У каждого есть такой друг, который хочет носить джинсы по-крутому. Ну, примерно вот так. Случай на разборке. Я перезвонил, на... да? ч, батя, они идут там, нет? Да-да, уже идут. Сон". А что, пацаны, может, мировая? Давай, давай. Давай, мировая, все, без кипиша, без кипиша. на любом празднике День города может быть такой персонаж. Друзья, недавно Владимир Познер высказался за легализацию легких наркотиков. Итак, посмотрим, что было потом. стаканчик. И сразу же перейдем к вопросам, а вы из-под кофе или из-под чая? э э Аки, где поздно? Все понятно, где поздно, поздно? Друзья, пришла весна, вышло солнышко, и уже в каждом дворе появляются вот такие вот странные люди. Здарова, братан. Здорово, братан. Че, как делал? Нормально все, нормально. Слушай, давно хотел спросить, а почему ты так очки носишь? Да просто так надо. Да расскажи ты, да. да, просто надо такой. О, юмою, С... что ты херня? Тихо-тихо-тихо. Не смотри в глаза ему. Ага. Вот рядом. Он за спиной. Что что? А? нужно? А? А? Пошел вол отсюда! А? Пошел волн отсюда! А? Пошел он отсюда. Ты придумал с этими очками. Конечно, ладно, я пошел. Ну а закончить наше выступление хотел по словами мэра города Набережной Челны. Почисти, пожалуйста, апельсин, я просто ногти порезал, вот так вот больно делал. Команганс, серия «Динамики». Юмор астонный на наших снах. Спасибо! Радио Рекорд приглашает всех на республиканский чемпионат по киберспорту. 14 мая в кинокомплексе «Иллюзиум». Призовой фонд 300 тысяч рублей. Подробности регистрации на сайте киберрекорд.ру Телефон в челнах 919-89,5 Специальный гость – резидент радиорекорд Санкт-Петербург Диджей Фил Что можно успеть сделать за один час? Можно приготовить борщ, а потом говорить «я весь день у плиты стояла» Можно взять справку с БТИ Перелезть через мексиканскую стену